Хочу поделиться с вами тем, как можно легко и просто раскалывать даже вот такие вот большие чурки обычным топором. Конечно же лучше всего комбинировать, что-то раскалывать колуном, что-то топором, но когда нету колуна, можно даже комель, чурки с очками, большие чурки раскалывать топором. Для этого нужно, во-первых, подобрать удобный и нужный топор, да, который будет хорошо раскалывать есть таких два основных вида топора это столярный и плотницкий. Столярный он узенький поэтому им тяжелее раскалывать, а плотницкие они такие массивные, широкие толстые да, вот в этом месте и из такого плотницкого топора можно сделать удобный и хороший топор для колки дров для этого достаточно просто срезать Край да, у такого топора Заточить его здесь. И несмотря на то, что Топорик такой будет легче Он будет лучше раскалывать Потому что а, здесь он идет сразу на, ширинь, на расширение И получается что-то похожее на вогнутый колун Он легкий и очень легко колет Даже большие черки. Это первое То есть нужно подобрать правильный колун Или сделать специальный Ой, топор Или сделать специальный попорик да? для колки дров и второе это нужно знать технику как легче расколоть но чтобы с двух-трех ударов расколоть такую черку и более больше для этого а, надо первое ударить да? ну вот она конечно сразу раскололась поэтому интересно получится да это как бы зима поэтому расколол сразу а так в основном сейчас что-нибудь помощнее возьму попробуем вот на такой чурке вот тут мощный такой сучок я думаю не расколется так вот с первого раза да чтобы его сложнее сучками сложнее расколоть будет сейчас так вначале нам нужно воткнуть зимой это сложнее делать летом осенью очень легко. Он летом осень вязкий, поэтому втыкаем древесину и дальше бьем обухом. Видите, он практически раскололся. Тут достаточно сейчас нужно и руками даже разбить. Вот. Вот такой способ позволяет раскалывать а, даже большие чурки с сучками намного проще. Но если брать комель, то летом и осенью тоже так же можно сделать, но зимой это практически невозможно топором, имею в виду, а, потому что комель он плотный, он становится как камень. Зимой и если вы будете колоть, сейчас покажу, тут еще с сучком, вон комель. Это будет, знаете, он будет туда-сюда, как резиновый. Сейчас покажу. Он, видите, то есть бесполезно комель бить, поэтому осенью, летом мы а, также вот добьем, да, он втыкается, переворачиваем себя раз и все, и он раскалывается, даже комель. Зимой он становится как каменный. А вот обычные чурки зимой, наоборот, как семечки раскалываются, как вы видели, да? Так, теперь минусы этого. Когда нету колуна, допустим, вот колончик. Сейчас я вот так сделаю. Он позволяет, раскалывает... Вот такие вот чурочки, даже кони. Видите, даже колуном сложно А что говорить про топор Так вот, видите, что происходит Все равно раскалю Сейчас, Вот, видели, помаленьку У него, у комеля структура такая ветвистая Переплетается между собой. И зимой Это вообще мучение колоть его Вот так откалываешь по краям помаленьку потом уже раскалывается легче но вначале это очень сложно но тем не менее как видите колуном это реально топором на это уйдет в раз наверное чуть ли не сто больше времени и сил но теперь еще хочу рассказать про то что минусы топора и вот эта техника, о я сейчас вам говорил То есть мы то есть Вставляем, втыкаем да? А ну-ка сейчас попробую Может получится О, получилось Вот. Минусы в том, что когда Мы поднимаем, оно может выпасть И в общем ударить нас Очень хорошо Или по ноге, или еще как-нибудь Получи ее А может еще опаснее Получить травму можем из-за этого Поэтому Вот поднятие на себя Это очень опасный способ Лучше всего использовать Знаете Я вот обухом бью по другому Маленько Ай, не получилось, расколол сразу Как бы ударить Вот сейчас это попробую, тут сучок большой Не получится с первого раза думаю. Вот Я обычно вот так вот делаю И никакой травмы мы не получим. Если бьем обухом вот таким способом. Она в сторону улетит, даже если она сорвется, она вот тут упадет. А если мы на себя, то можем по ноге ударить. Или приподнять ее так, вот сюда, да. Ну, то есть тогда эта травма опасная. Это, этот способ очень опасный. И нужно использовать только в некоторых случаях. И еще я когда поднимал, колол только топором. У меня были, например, осина в диаметре около метра и березовые по 50 сантиметров в диаметре. Я, когда поднимал, я разбил себе плечо. И оно теперь все время болит. Также можно убить свою спину, поднимая на себя чрезмерно тяжелые чурки. Поэтому, как я заметил, лучше все-таки не на себя поднимать. А вот боком вот так вот раз. Я сейчас, ну медленно, конечно, по да. Я показал, чтобы было видно понять. То есть, как бы мы вот так вот боком, попробуем. вот так, тогда. Ну, меньше вероятность того, что мы причиним себе травму. Когда мы бьем обуком, Но лучше всего все-таки комбинировать колку дров. Что-то мы колем топором, ну а что-то колуном. Приобрести хороший колун. И тогда колка дров будет еще быстрее, лучше. Ну и, конечно, наша спина, плечи и так далее будут в целости и сохранности. А также рекомендую посмотреть вам мое видео Колка дров без нагрузки на спину, где я рассказал не только о том, что нужно делать, чтобы не убить свою спину, но и также о специальной технике. Забытом способе колки дров, который помогает колоть дрова намного быстрее. То есть, это самый мощный замах, который я использую в колке дров. Ну и многие другие советы, думаю, помогут. Так что всего вам хорошего. До скорых встреч!